В эфире «Универньюз». С тобой Гульфия Мутугульна. Смотри сегодня. В КФУ рассмотрели преступления экстремистского и террористического характера. Как победить на Олимпиаде по литературе? Высшая школа журналистики и медиакоммуникации КФУ встретилась со своими будущими студентами. Число людей, страдающих отклонением в развитии, растет с каждым годом. Одним из мероприятий, направленных на помощь людям с расстройствами, является Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Какую роль в их жизни играет этот день, вы узнаете в нашем сюжете. 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Аутизм это нарушение развития нервной системы. Расстройство характеризуется выраженным дефицитом общения, ограниченными интересами и повторяющимися действиями. По статистике аутизма в мире страдает более 10 миллионов человек. Число людей, страдающих отклонением в развитии, растет с каждым годом. Казанский федеральный университет вносит свою долю в работу с людьми с аутизмом. Студентами и преподавателями КФУ ведутся исследования, проблемы и разрабатываются научные материалы. Некоторые из них проводится работа с детьми с расстройством. Цель этой даты – подчеркивание необходимости помогать людям, страдающим неизлечимым заболеваниям. Если такого ребенка увидят на улице, то крайне важно, чтобы они не подумали, что родители как-то неправильно воспитывают такого ребенка, или он больной, и я не буду с ним общаться вдруг, это заразно. Нет, на самом деле нет, поэтому очень важно каждый год распространять информацию об этих детях, что это лишь расстройство, и что эти дети… С этим живут, они не страдают аутизмом, и этим детям нужно помогать. В этот день по всему миру проходит акция Зажги синим. Городские здания и достопримечательности освещаются синим цветом, ассоциирующимся с расстройствами аутистического спектра. Акция проводится в знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями. В рамках акции Зажги синим 2 апреля с 18 до 19.00 фасад главного здания Казанского федерального университета окрасился синим цветом. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. Терроризм в любых формах проявлений превратился в одну из самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в 21-е столетие. Об этом заявили спикеры круглого стола, на котором обсуждали экстремистские и террористические преступления. Подробности мероприятия расскажет Аделя Шамилова. Уже не первый год вопросы терроризма и экстремизма не теряют своей актуальности. Для успешного противостояния им в обществе необходимо знать и понимать преступную сущность этих явлений. Учитывая все это, Казанский федеральный университет организовал встречу со студентами в формате круглого стола. Однако такая встреча не стала обыкновенной рядовой беседой или лекцией. Здесь ребята получили кейсы с описанием реальных произошедших ситуаций. Участникам круглого стола предстояло не только ответить на обязательные вопросы кейса, но и презентовать решения для рассматриваемой ситуации. Студенты получат определенное задание, определенную ситуацию, которую ему нужно разрешить. Ситуация, конечно, связана с проявлением терроризма или экстремизма. Им нужно придумать наилучшее решение и презентовать это решение перед экспертами. Пообщавшись с главным советником аппарата антитеррористической комиссии в Республике Татарстан, нам удалось выяснить, почему подобные мероприятия в кругу молодежи становятся все важнее и важнее. Студенческая среда – это те люди, которые смогут в будущем... Внести свою лепту в улучшение ситуации в данной сфере. Адель Шемилова, Владимир Нелюбин, Универа Почти 300 школьников из разных уголков России встретились в Казани. Всех их объединила любовь к литературе. 31 марта начался заключительный этап Олимпиады, подробнее о которой расскажет Олег Кашин. В Казани стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады для школьников по литературе. Церемония открытия олимпиады проходила в лицее номер 177 31 марта. Организатором данной олимпиады стал Казанский федеральный университет совместно с Министерством образования Республики Татарстан. Соревнования по гуманитарным наукам позволяет привить любовь к литературе еще со школьной парты, а любовь к литературе напрямую формирует нравственность всего общества. Именно с такой идеей Казанский федеральный университет проводит данную Олимпиаду. Человеческий фактор сегодня играет очень огромную роль в жизни общества. И именно человек, его как сказать, социальная позиция, убеждение, нравственный потенциал определяет, как он будет работать, как он будет вести себя в любой ситуацию. И вот здесь-то именно документарные вот науки, так сказать, в том числе литература, они, я думаю, играют огромную роль в формировании вот таких нравственных, возвышенных, добрых, человеческих качеств каждого из нас. В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по литературе приняли участие около 270 школьников из 70 субъектов России. Организаторы мероприятия, а также жюри сходятся во мнении, что миф о том, что дети перестали читать, уже давно развеян. Я думаю, что это миф. Потому что мы имеем дело с э, очень сильными, интересными читателями. Конечно, все сейчас устроено по-разному, но говорить в целом, что дети не читают, это неправда. Есть азартные читатели, и вот наша задача – поддерживать этот огонь. Олимпиада продлится до 6 апреля, и за это время участники смогут не только побороться в умении понимать литературу и писать художественные тексты, но и увидеть Казань. Для них будут устроены специальные экскурсии. Олег Кашин, Владимир Нелюбин, Универньюз. Кто-то в воскресное утро хочет подольше полежать в кровати, кто-то идет на прогулку, а школьники и их родители спешат на день открытых дверей. 1 апреля он прошел в высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского университета. Смотри подробности.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 В Ресурсном центре по развитию исламского и исламовеческого образования Института международных отношений истории и востоковедения КФУ Муфти Республики Татарстан Камиль Самигулин открыл курс лекций по исламу. Подробности работы курса расскажет Адея Шамилова.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 он говорил о Леми, о гражданах государства, которые не являются мусульманами. Если ты обидишь его, то не почувствуешь даже запах рая. Лекции будут проходить в течение года. При изложении тем лектории особое внимание будет уделено вкладу татарских ученых в богословскую мысль ислама. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. В Елабужском институте КФУ состоялся чемпионат по робототехнике. С подробностями мероприятия вас познакомит. Ралина Султанова. 31 марта в Елабужском институте Казанского федерального университета прошли восьмые соревнования по робототехнике. На турнир Лего-Роботов по версии Всемирной Олимпиады роботов съехали школьники со всего Татарстана в возрасте от 7 до 18 лет. Построить робота, который в течение двух минут значит, должен будет выполнить задание, которое предполагается значит, для каждого вот этого поля. Это умение и умение конструировать, и программировать, да? То есть умение связать. В общем, по сути, это ведь игра, но игра дальше воплощается в жизнь. В течение нескольких часов ребята демонстрировали ловкость и сообразительность своих лего-роботов. Закончились соревнования подведением итогов и награждением победителей. Ралина Султанова, Айдар Салихов, Универньюз. На сегодня у меня все. Берегите себя. Пока-пока.